Привет любители трейдинга, желающие зарабатывать своим умом. Это канал самообучения трейдингу. Разберем очередной торговый день. Глобально доллар падает, входим в сделку на небольшой коррекции. Забрало на три контракта, первая цель 120 пунктов. На 3 контракта выходим через каждые 40 пунктов. Кто смотрит канал первый раз, не спешите делать выводы. Смотрите до конца и уже на втором этапе наша цель будет через 600 пунктов. А если вы хотите более подробно понять, что здесь происходит, подписывайтесь. Смотрите предыдущие ролики, где я рассказываю о своем подходе к торговле. Масштабирую сделки, развиваю стоп-лосс и тейк-профит. А также я продолжаю улучшать свою торговую систему, что и произойдет это в этом видео. Развиваю стоп и сделать это после закрытия первого контракта я не забыл. Падение было стремительным, нужно было выставлять лимитки на закрытие. По достижению цели развиваем сделку, переносим получившуюся сетку на один шаг. В данном случае 40 пунктов вверх. И вот следующее улучшение торговой системы. Теперь по достижению цели я буду передвигать сетку не на один шаг, а буду выбирать старший таймфрейм и в зависимости от ситуации передвигать получившуюся сетку. В данном случае я подниму еще на 40 пунктов вверх. Посмотрим, что из этого получится. Если у кого-нибудь возникнут интересные предложения по улучшению системы, обязательно напишите в этом в комментариях. Будет очень интересно оценить, если оно того стоит, то и внедрить. Вышли объемы, начинаем от них отталкиваться, открываем небольшую сделку в лонг. В этой сделке действуем точно так же по системе с разницей, что она у нас ограничена до 73 640. С мобильной торговли переходим к стационарной. Сделка в лонг отработалась неплохо, на ней я протестировал кое-какие нюансы и цена доходит до основной сделки. И вот стечение обстоятельств. Цена на фьючерсе остановилась, начался вечерний клиринг. А цена на споте, посмотрите как она сходила. что я возмущенно решаю открыть еще одну сделку на оставшиеся два контракта. На наше возмущение все равно и имеем то, что имеем. Два контракта в шор. Масштабируем сделку. И как я уже говорил, следующая цель у нас на 600 пунктов ниже. Выходим до цели через плюс-минус равное расстояние. Забрали 260 пунктов на два контракта это 130 и чтобы себе немного оставить развиваем стоп-лосс примерно на 60 пунктов большие объемы на покупку, закрываем оставшийся контракт, но сделка в шок еще в силе. Рынок успокоился, входим к тем же контрактом, просто перезашли на стоп пунктов выше. Время позднее готовимся переносить сделку через ночь. Выставляем стоп заявку, тейк профит и стоп лосс На ночью сходила за первым контрактом, действуем согласно нашей системе. Второй день сделки, сказать по нему особо нечего. Цена доходит до цели, развиваю сделку. До не так далеко, делаю скриншот, буду действовать по ситуации. Если данное видео оказалось полезным, ставьте лайк, подписывайтесь. Здесь будет нестандартный подход к торговле, продолжаем самообучаться трейдингу вместе.